Здравствуйте, меня зовут Голоцевич Александр, я ведущий специалист отдела контекстной рекламы Webcom Group. Давайте представим себе ситуацию, что у вас появился новый товар или вы задумали акцию, а может решили попробовать себя в новом направлении бизнеса, но как обо всем этом оперативно оповестить свою целевую аудиторию? Конечно же при помощи рекламы, но для рекламы нужен сайт с необходимым функционалом, целевые страницы, обработчики событий и многое-многое другое. А может случиться и так, что у вашего сайта, например, нету мобильной версии. И тут как назло под рукой нет разработчика, или он есть, но ставит срок в декабре следующего года, или готов сделать до завтра, но уже за много денег. И тут нам на помощь приходит конструктор турбостраниц Яндекса. Что такое турбостраница уже рассказывалось здесь. Ну а мы начинаем творить свой первый турбо сайт. Заходим в Яндекс Директ, нажимаем на ссылку Конструктор турбостраниц, далее Создать турбо сайт, вводим название главной страницы сайта, пусть будет пока Главная и выбираем подходящий шаблон, их тут много, заготовки есть практически для всех ситуаций, ну а мы для полноты обзора выбираем пустая страница, и еще раз нажимаем на очередную кнопку создать, все, мы уже находимся в режиме конструктора, приступим, добавить секцию, секции шапка, выбираем из списка, заготовка есть, можно править, Меняем название компании на свое. Загружаем логотип. В блоке меню давайте пока оставим только контакты, заменив переход на секции «Подвал». Остальные пункты пока убираем. В любой момент мы можем их снова добавить, нажав кнопку «Добавить» пункт меню. Кликаем на телефон и исправляем на свой. При желании можно добавить еще один телефон, либо адрес, либо email. Меняем время работы на свое, и у нас есть полноценная шапка сайта. Добавляем еще одну секцию. На этот раз текст, и пишем здесь свое УТП. И послание, которое мы хотим донести до аудитории. При желании можем добавить наше преимущества и наконец давайте добавим наш товар. Кликаем на товар справа в меню и корректируем необходимые поля. Фото товара, название, короткое описание. Цену. Кстати, если мы укажем и старую цену, то нам автоматически рассчитает размер скидки и выведет эту информацию на фото товара. Количество отображаемых товаров можно выбрать от 1 до 4. Чтобы не мучиться самостоятельно с работой корзины, мы оставим переход по кнопке «Корзина». Прокручиваем страницу ниже и редактируем форму заказа. Изменяем значение всех полей на «Свои». Будьте внимательны с полем «Адрес электронной почты» для получения заявок. И нажимаем «Сохранить». Можно посмотреть, что у нас получилось, нажав кнопку «Предпросмотр». Полюбовались? Закрываем. Если все устраивает, то публикуем страницу. А теперь давайте отредактируем некоторые свойства страницы. Коль у нас это главное, то ставим слэш. В поисковой оптимизации и SEO заполняем заголовок страницы и ее описание. Указываем канонический URL, если он есть. Указываем счетчик метрики, сайты из настроек или свой. И привязываем свою страницу организации, выбрав ее из Яндекс-справочника. Применяем изменения. Все, наш первый Турбо-сайт готов. Переходим по ссылке. Проверяем. И запускаем рекламу. Если хотите, то можно к сайту добавить еще страницы, а потом указать их в пунктах меню в шапке. И у вас уже будет многостраничный сайт. Как вы только что убедились, сделать работоспособный сайт, оптимизированный под мобильное устройство, можно бесплатно и затратив всего 5 минут. Делайте, пробуйте, внедряйте. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будьте всегда в курсе диджитал новинок и диджитал лайфхаков. С вами был Webcom Group. До встречи!